Как сделать так, чтобы сетевой маркетинг получался? Вы Знаете, я знаю большое количество людей, у которых э, бизнес в этой теме э, не то что не получается. Они могут присутствовать в сетевой компании порой даже по 10 лет, а роста, э, даже несмотря на то, что они делают действия и правильные действия, не предвидится. Давайте я расскажу сегодня, э, в чем, наверное, родительное отличие у тех людей, у которых получается, от тех у кого получается не очень. Значит, зовут меня Зайцев Алексей, у меня более 400 лидеров в команде. Я понимаю, что ну, как бы, те вещи, которые я доношу, они для того, чтобы в этой теме вырасти. Поэтому, если вам потребуется личное общение со мной или персональная консультация, под видео есть возможность связаться со мной. Итак, я помню, начинал встречи и регулярно проводил встречи. Это было либо кафе, либо офис. Ко мне приходили люди. Это, эта встреча можно назвать собеседованием, когда ко мне приходит человек, я его анкетирую, спрашиваю, что там он хочет в жизни, провожу ему бизнес-презентацию, рассказываю о компании, продукте, спрашиваю его решения. Встреч я стремился назначать в день десяток, да, то есть не полторы в неделю, а десяток в день, и когда я сейчас слышал от людей, что им тяжело назначить одну, и они после каждой встречи ноют, ну, наверное, Наверное, собственно говоря, и бизнес должен быть соответствующего размера. А я за собой, знаете, что замечал? Пятница, вечер, какой-нибудь кинотеатр в Санкт-Петербурге. Там допоздна можно проводить встречи. Около кинотеатра есть какие-то кафешки, столики. И у меня около дома был недалеко кинотеатр. И... Я заметил э, за, несколько раз, что в пятницу вечером сидит толпа народу, кто-то уже пьяный. А я сижу в пиджаке и провожу встречу, рассказываю человеку кружочки и доношу информацию о том, что есть новые возможности. И, и я замечал, что это не единственная пятница, которую я проводил за деловым разговором. И вы знаете, я понял, что для кого-то э, спать ложиться спать вовремя, для кого-то высыпаться важнее, для кого-то иметь комфортный график важнее, для кого-то стабильная зарплата и то, что скажут дома близкие, это священно. И во всем остальном они не готовы там, тратить свою энергию, выделять время для того, чтобы вкладывать его в развитие своего дела. Я готов. И я понимаю, что мне было очень важно преуспеть для того, чтобы не работать. То есть люди, которые не любят работать, вот я не отношусь к тем людям, которые фанат работы, мне важно было сделать колоссально много работы для того, чтобы выстроить свою команду. И люди, которые работают в режиме light, комфорт и, ну, скажем так, проводят полторы встречи в неделю, больше похожи на позеров, нежели на реально действующих сетевиков удивляются, почему у них там нет роста и уже этого роста нет несколько лет, да и не будет, господа. То есть откуда там рост? То есть рост связан с количеством людей, которые к вам подписываются в первую линию. То есть если у вас мало встреч на первой линии, у вас не будет никаких подписаний. Нет подписаний, не кого выбирать, неисков выбирать не будут появляться лидеры, не будут появляться лидеры, вы будете в удрученном состоянии, как большинство. То есть грубо говоря, какой костюм не одень, какой тренинг не посети, как не возбудись в этой теме. В любом случае, результат будет связан с, с тем количеством действий, которые вы провели. Вопрос. Что тогда самое важное? Самое важное – это тот темп, который я выбираю. Понятно, нужно выбрать тот темп, при котором не сдохнешь. Ну, то есть так, чтобы начал работать уставал, но максимально много проводил э, бесед, консультации, э, приводил клиентов, потому что огромное количество, ну, в частности, в моем деле, людей приходят из клиентов, тех, кто были покупателями, там, они брали для себя хлорофилл, омегу, лецитин, э, кальций, и потом они, увидев результат, э, результат на своих близких, открываются к этому бизнесу, и они раньше были для себя, покупали продукт, а потом они сказали, а я хочу в этой теме развиваться, вот расскажи, как эту тему Устроить, да, как это сделать карьерой. И большая часть, то есть большая часть людей активных в моей команде это те, кто пришли клиентами. И могу ли я недооценивать клиентов? Ну, лично я не могу. Раньше я считал, что нужно приглашать только людей, которых нужно там рекрутировать и показывать им деньги. Сейчас я понимаю, что Показывать им деньги – это не самый важный момент. Но самый важный момент – сделать так, чтобы человек был доволен в результате потребления продукта э, со мной. Самое важное, чтобы человек был э, при внимании, и он понимал, что у меня на него есть время. Итак, э, если вы хотите преуспеть в этом бизнесе, чтобы был вот прям хороший, динамичный рост, займите себя делом. Не роликами. <смех> в том числе и моими, не книжками вот этими, чьими-то писульками, <смех> а сделайте так, чтобы к вам на встречу попадались новые люди, которые будут вам отказывать, которые будут вам возражать, часть из которых будут делать покупки, часть из которых будут вас посылать, часть из которых будут приходить и включаться в этом бизнесе. Поймите, нет никаких вот чудесных чудес. Самое лучшее, то, что можно сделать, это излучать Энергию в бизнес до того, как вы получили результат. Не бывает так, что вы пришли, к вам посыпались люди, ну грубо говоря, вам дали зарплату, там да какую-то там, и вы от того, что у вас пошли деньги, э, встрепенулись и начали работать. Скорее наоборот, нужно генерировать свою энергию внутрь, внутрь своего дела, и только потом у вас будет шикарная отдача чуть позже. Поэтому готовьтесь. К очень серьезной работе вам нужно будет очень серьезно попотеть. Я очень надеюсь, вам мой ролик зашел. Если вам интересно будет связь со мной, варианты сотрудничества, под видео есть доступ к моим контактам. Если вам понравилось мое видео, перешлите его знакомым. Обязательно подпишитесь на канал. Я буду рад чем-то вас кормить. До следующих встреч. До свидания.